Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами Бизнес-Завтрак я, Роман Дусенко, бессменный ведущий этой программы, приветствую в своей студии Владимира Моженкова. Владимир, доброе утро. Доброе утро, рад тебя видеть, И Роман. я тебя очень рад видеть. И знаете, чем, друзья, мы занимались последние две минуты? Мы пытались вот в эти несколько строк вместить все описание всех титулов, должностей Владимира. Это, ну, по-моему, это просто круто, когда человек может о себе столько много сказать. Вот сколько лет формировались вот эти несколько строк вот этих замечательных титулов. Сколько лет ты на это положил в жизнь? 38 лет. 38 лет. Да. Счастлив ли ты? Если бы у тебя была возможность выбрать все назад, все по-другому, не проходить никакие проблемы, никакие кризисы... 99,9%. Повторил бы все... Да, это конечно, же самое? Да. Круто. Я вижу, что ты подготовился, но поверь мне, я подготовился тоже. А, вот как. Я знаю, вот что это как, такое, да. потому что я видел а, твои а, все так, выступления. здорово. Мало того, что ты мне сегодня подарил книгу, и это прекрасно, но, не поверишь, я специально тоже так. купил книгу. И вот как. Да, купил книгу. И что я делал? Я готовился к нашему выступлению, вспоминая и твое выступление, и все, что ты сделал, и много-много я чего Вот чувствуется, да, системный подход. Это факт. Поэтому расскажи мне и шарики, и книги. Давай просто немножко поговорим для разминки, что это, почему, зачем, и как ты себе это все упаковываешь. Так, Ну, это не шарик, это мячик, это такой якорек. У меня есть такой интересный мастер-класс, 15 ежедневных шагов генерального директора. Можешь перечислить хотя бы три самых верхних? Ну, первое, ну, три самых верхних, да, но приходить на работу. Просто приходить на работу. приходить на работу, да, потому что многие сейчас рассказывают о том, что можно управлять вообще компанией. из Да, Смальдию. Это такая большая глупость. Я всем говорю, ни в коем случае, друзья, в ближайших 50 лет, если ты собственник, генеральный директор малого предприятия, ты должен работать и пока 10-12 часов. Ехать на Мальдивы, если ты возвращаться не в наверное, если ты собственник среднего предприятия, да, Тем ты более. должен быть генеральным директором и пахать тоже 10-15 часов, 12 часов. Если ты создал крупную компанию, создай совет директоров, стань председателем директора, да, найми управляющего, возьми одного-двух независимых, но все равно уже 7 -7 руку, шагов ру, руку на пульсе своей компании нужно держать. Однозначно. И поэтому я вот удивляюсь: но ну как можно так вот рассказывать, потому что я видел десятки случаев, когда люди оставляли свою компанию, начинали управлять. Да, плачем, да. и теряли бизнес и потом плакали говорю, как же так поэтому ни в коем случае вот. приходить на работу раз приходить на работу с хорошим настроением два. два да потому что есть зеркальные нейроны на которые ты показываешь пример из тебя берут пример все это окружение твоя управление команда, примером да. получается да ну и да? третье это здороваться со всеми за руку это моя визитная карточка и вот я летаю по всей России россия необъятная и как я люблю здороваться со стюардессами как это происходит? Да, а как? Ну ты же заходишь в да. самолет и ты протягиваешь да, руку. Совершенно верно, да. И Стюардесса, они все красивые, симпатичные, протягивают руку, чтобы посмотреть твой тикет. А, правильно. А, а, а я тикет убираю и протягиваю руку. это здесь удивление, радость и так далее, и так далее. Но ты потрогал девушку за руку. Ха -ха, и, день и, день и, дался. Да. И пледик тебе принесут, лишнюю шоколадку тебе дадут. В самом деле, это такие простые юридические подходы, но они работают, они работают. Поэтому вот э, на этом мастер-классе 15 я рассказываю о золотом правиле, о золотом правиле для генерального директора. Это и реальная история, и именно вот с этим теннисным мячиком, который служит для меня, в самом деле, икорком. Это долгая история. Это долгая история, нужно минут, наверное, 10 рассказывать. Но самое важное Суть заключается её, в том, что все же спрашивают и у меня, и у многих, какое же самое важное дело, которым я должен заниматься каждый день или каждый месяц, uh -huh. чтобы достигнуть успеха. Самое главное. Вот спрашивают. Вот самое-самое. Все так называемую чашу Грааля ищут. Uh -huh. Правильно? На что я отвечаю, что самое важное дело у генерального директора, у руководителя то, которым он занимается в данную минуту. Уметь сконцентрироваться. Вот у меня сегодня, да, вот и бизнес-консультация, и очень важная встреча. И сегодня я улетаю в город Казань, где завтра буду выступать с мастер-классом наука побеждать, рецензии директора. Да, еще несколько важных звонков нужно сделать. Но я сейчас обо всем забыл. То есть моя задача сейчас, вот с тобой, Роман, Супер. прекрасно, вот так вот, честно, искренне побеседовать. Отлично. Уметь отрешиться от всего и сконцентрироваться на том деле, которым ты занимаешься в данную минуту. Вот это вот это искусство, это очень важно у меня концентрация поэтому я сторонник такого приоритетного менеджмента выбрать приоритеты и на них сконцентрировать самый драгоценный ресурс, который есть у человека, это время. Эм, – Так как мы с тобой люди 90-х годов, то помнишь еще те самые дискеты 1,4 мегабайта, и нам этого хватало, но мы использовали с тобой такие архиваторы, помнишь, zip архив, rar-архив, да, это, да. это когда ты туда упаковываешь архивацию, в смыслы, а потом раскрываешь, у тебя много-много информации. Уважаемые зрители, особенно для всех тех, кто ищет ответы на свои вопросы, вот за 4 минуты Владимир сказал столько ценной информации, что если вы остановите на паузе, после каждого его вопроса будете записывать, размышлять, думать и внедрять, вот я уверен, гарантирую, и мы с тобой знаем, что если вот все что ты проговорил сейчас, внедрит каждый генеральный директор в нашей родине, качество жизни всех нас резко увеличит. Почему этого не происходит? Скажи мне. Нет, ну почему? Это происходит, другой вопрос, что мы максималисты, то есть, условно говоря, западный мир, ну так назовем его, да, строил такой капитализм 300 лет. 300 лет. Да, у нас очень достойный был капитализм до 17-го года, там, или до 14-го года. Да, потом это был страшный этот перерыв. Вот, здесь мы многое потеряли, кое-что приобрели в чем-то, да, но многое потеряли. А сейчас новому нашему капитализму, российскому, всего лишь ну, 30 лет, по большому счету. Да. 30 лет это одно поколение. И здесь должна быть культура, отношения. Мы должны выстраивать эти отношения для того, чтобы как можно было больше богатых, богатых людей, ну, богатых от слова Бога, богатых, счастливых, успешных. Потому что, когда люди богатые, успешные счастливые, бизнес нам всем нашей любимой стране делать легче удобней и успешнее. Вот в дело. Мы, мы, как пчелы, друг друга будем дополнять. Поэтому вот надо создавать предпосылки, чтобы было больше богатых. Скажи мне, пожалуйста, вот ты же часто ездишь, принимаешь участие в разных конференциях, деловых событиях. Да, в прошлом, пока в прошлом еще... году да. я установил рекорд. Я по стране. Значит, у меня было 98 выступлений. Ого! 98, 98, это выступлений. 98 выступлений это 180 полетов. Э, ну, это и Москва же, ведь а, и в Москве а, много ого, выступлений. Ого. Да, 98, так да. вот, мой вопрос: смотри, э, ты, ты видишь коллег по цеху? Да. Помнишь, вот в начале двухтысячных, в середине очень популярные были такие темы, связанные эксплуатация подчиненных, жесткие переговоры, жесткий менеджмент. Я всегда к этому относился негативно, потому что сердце мое, оно наполнено любовью к человеку. Я не могу по-другому. Да, я тоже строгий руководитель, конкретный, но я не могу заниматься, и, например, бы, я бы не смог выйти на сцену и говорить об эксплуатации подчиненных. Сейчас тренд изменился, этого не стало. Это как раз то, что происходит культура и понимание? Ну, во-первых, 21 век. 21 век, и хотели бы, мы не хотели, все таки процессы конвергенции есть, и лучшие практики мировые приходят в Россию, и они оказывают влияние на российский менеджмент. Это хорошо. Это первое. Второе, я тоже сторонник... Позитивно-напряженного менеджмента. Абсолютно очень красивого. Позитивно-напряженного позитивно менеджмента. Да, или напряженно-позитивного. То есть, да, можно строить позитивный менеджмент, и здесь всех хвалить, благодарить и так далее. И кто-то может тебе на шейку сесть и это тоже тебя манипулировать и использовать угу. тебя это неправильно. А ну почему напряженный? Потому что только в напряженной среде я, как генеральный директор, развиваюсь. Только в напряженной среде сотрудники моей команды тоже напряженность развиваются. То есть не в стрессовой, ну, стресс иногда бывает, да. Это тоже помогает. Это стресс как элемент к развитию. Совершенно верно. Но напряженность тебя выталкивает из зоны комфорта. Поэтому задача генерального директора создавать напряженность для себя. Для своей управленческой команды на каждом этаже управления и для каждого сотрудника, как я иногда говорю, ближайших 50 лет угу. это напряженность. Мы отдаляем горизонты по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И здесь, конечно, когда ты попадаешь в эту зону развития, на грани зоны стресса, нужна поддержка психологическая, позитивная. Кого поддерживать? Поддерживать тех, кто достигает успеха. И немножко тех, кто провалился сегодня, но ты уверен, что завтра он все-таки встанет. Поэтому вот, э, позитивный менеджмент способствует развитию раскрытия раскрытие таланта Отлично. можно можно подвести лошадь к водопою заставить можно подвести, но заставить да так и здесь ты можешь какие-то предпосылки но человек только делает то что у него лучше получается чем он гордится? И вот задача, то есть вот за 25 лет работы генеральным директором, а я как-то посчитал, это немного ни ни мало, 100 тысяч часов, роман, представляете, 100 тысяч часов я вот положил, работая генеральным директором, собственником, совладельцем, я провел около 1000 собеседований, около тысячи собеседований. И, и все решения по приему сотрудников я принимал окончательно. Это, я. Кстати, этом посвящена это посвящена отдельная глава. Основная не задача друзья. генерального директора ⁇ набрать команду. Мы можем сегодня об этом поговорить. Угу. И я на одном этапе понял, что да. Надо увидеть в этом мальчике, в этом девочке значит, его потенциал и создать предпосылки, чтобы он раскрыл этот потенциал, чтобы он занимался тем, что ему подходит, что ему нравится, где ему достигает больших успехов, чему быстро обучается. Это очень архитрудная задача. Абсолютно. Легче вызвать, поставить в торец стола и сказать «Ну, Вашу. и дальше, да да, да, да, да, да, да, да, это так называемый процесс эксплуатации. Да, да, да, да, Работает, Работает это. Работает. Иногда для некоторых, но на отдельно маленьком в участке. Краткосрочно совершенно период. верно. Человек завсегда да. захочет да. уйти куда-то. Поэтому место. на эту тему я говорю, вот есть две книги таких параллельных. Одна книга это жесткий менеджмент, если не ошибаюсь, написал ее Кеннеди. А другая книжечка обними своих сотрудников Митчелл, Джон Митчелл. Вот нужно каждому гендиректору прочесть одну книжечку и вторую. Искать да, баланс, и совершенно знаешь. верно, и найти свой. Я где-то 90% отмечиваю, да, обними своих сотрудников, и 10% жесткого менеджмента, потому что нужно знать, когда это контроль, применить, и так далее, и так далее. Но в позитивной среде человек развивается. Uh -huh. Вот в чем вопрос. В позитивной среде человек быстрее преодолевает трудности, невзгоды, поражения, Согласен, ошибки. это личная да, жизнь, ничем да, отличается был от Была у меня ошибок, конечно, очень много, потому что мы по своей натуре, ведь любой руководитель должен быть оптимистом. Мы должны верить в будущее, в завтрашний день. Мы должны, быть вери... Мы должны верить в свои силы, но готовиться к худшему. Отлично. Тогда у меня есть предложение. Мы да. сегодня будем говорить о эффективном управлении командой, но начнем не как обычно, знаешь, сначала и приведем к результату. Я хочу начать с результата. Так получилось, что всю прошлую неделю я торчал в Audi спидцентр на Таганке. Так. Ты знаешь по какому поводу приятный момент, все прекрасно. Купил, и... поздравляю. Да, сегодня да. забираем. Да, отлично. Так вот, э -э как вот я вижу эту картину, и все говорят, это труд Владимира, это он сделал, это он пустил динамику. Я захожу туда, и я чувствую пульсирование, пульс. Пульс бизнеса. Я вижу, что люди стоящие, проходящие у меня, каждый поздоровается. Я понимаю, что все на меня обращают внимание, неважно кто я, есть у меня деньги, нет у меня денег, в большинстве случаев помнишь дорогие магазины, тебе, тебе комфортно, не было комфортно, а тут ты приходишь в автосалон. И самое главное, я чувствую, как бьется сердце этого бизнеса. Скажи мне, пожалуйста, вот что послужило в самом начале ключевой вещью, которая привело к вот этому современному успешному проекту? Роман, ну, 15,5 лет я отдал, как генеральный директор и совладелец, аудит инфтаганка. Поэтому это 15,5 лет, вот от звонка до звонка. Вот, конечно, вот часть жизни. И вот ответить вот так однозначно, что-то взять одно ключевое – я бы не взялся. Почему? Потому что, ну да, мы достигли больших успехов. Мы стали там лучшим предприятием Ауди в Европе. Мы стали сам, самым там прибыльным предприятием в отрасли. Да, мы с командой генерировали там прибыль Ебеда, это моя любимая прибыль, Ебеда, 20 миллионов долларов в год. Каждый продавец приносил в кассу 5 миллионов выручки долларов в год. Каждый продавец, понимаешь, да? Это, конечно, большие результаты. Но вот чтобы этого достичь, или там я вырастил более 30 генеральных директоров, отступа, чем я горжусь. Вот нужно сделать. И одно, и второе, и пятое, и десятое И двадцать пятое, и даже сто вот десятое и все сделать правильно Сейчас одно секунду, я помню, что вначале Говорят, что нас смотрят по всей стране И простые предприниматели, у кого-то может быть пять человек У кого-то десять, да. они все хотят добиться успеха И они смотрят сейчас на тебя и спрашивают Вопрос, и, как, и, с чего и у, и у началось у меня, И у меня было и пять, и десять И пятнадцать, а потом сто пятьдесят И двести пятьдесят, и потом я руководил группой Компании, до да, тысячи сотрудников Здесь Что появилось? Стратегическая генера цель? Генератор, генератор, это конечно это генеральный директор. Угу. У меня есть такая установка, что любая компания это большая тень первого лица. Угу. Вот любая компания это большая тень. Поэтому генератор, генератор, это генеральный директор, это собственник. И здесь, конечно, начинается с большой цели. Я ее называю высокой целью. То есть эта цель должна быть выше, чем ты. То есть первое, они все должны поставить да, себе Захотеть. Цель. Как? Или, -хотеть. Захотеть. Как? Вот, ну, вот что? Ты Зах... идешь в бизнес с какой целью? Вторая цель – это заработать деньги, и нормально. Это вторая, быть, но не первая. Это, это ни, в коем случае, ни в коем случае. Вторая должна быть заработать денежек да, да, для компании, для, для себя, себя лично, для семьи, для семьи, семье, родителей, для чтобы, жены, Чтобы угодно. поднять качество жизни, это хорошо. Говорю, ребята, не скрывайте, давайте договоримся так – Первая, вторая задача, Это очень важная, заработать и стать долларовым миллионером. Прекрасно. Это первая задача по, по, по финансам. Вторая, потом стать мультимиллионером. Но чтобы заработать первый, первый миллион тебе, да, и ты должен набраться смелости. И какую-то большую цель поставить для себя. Это глава номер один. Как, да, какую большую высокую цель, чтобы она была выше тебя на 5 лет, на 7, на 10, на 25. Вот вчера ко мне приходил на бизнес-консультацию, очень интересный человек. У него цель на 25 лет. Ого. Я искренне порадовался. Дальше мы разложили, декомпозировали его в пятилетнюю, потом в годовые цели. И в следующий раз он придет ко мне тоже в мае, и мы продолжим составление такого это детального плана. ответ на вопрос, если у тебя нет стратегии, значит у тебя нет бизнеса. Да, стратегия – это цель. А дальше ее нужно оцифровать что ты хочешь, построить лучший магазин, занять долю рынка, присутствовать в одном регионе или в двух регионах, пойти в другую страну, выйти в Евросоюз или в Китай, построить завод, построить цех. То есть, это та цель, которая тебя будет каждое утро в 6 часов. Так раз, кроватки, и немножко вот тыркать. Скажи, тыркать. пожалуйста, как соотнести то, что ты сказал, великолепно, все супер. Вот. Мы с тобой бываем часто там, в Европе в том числе. И вот маленькая булочная каком-нибудь там, на какой-нибудь улочке Парижа, где человек счастлив, от... он не... у него нет планов захватить Евросоюз, но его булочная, это вся его жизнь, и он там невероятно счастлив. И вот может быть цель одна булочная, это есть цель для бизнеса? Да, совершенно верно, но если у меня сейчас ничего нет, но я решил открыть булочную, конечно, это может Я быть. не хочу развеяться, но я цель, хочу сделать цель, так, чтобы она была самая лучшая. Совершенно верно, так самые вкусные булочки, потом набрать коллектив, потому что первая – это цель. Открыть булочную, открыть предприятие, сделать цех, открыть фабрику, вот, открыть салон, это открыть. Это цель должна быть. А далее, вторая, да, это заработать первый миллион. И я всем учу на своих мастер-классах, как заработать этот первый, да, первый миллион а, долларов. Как заработать первый миллион долларов? А это дальше вот и 10, и 20, и 30, и 40, и все нужно сделать одновременно как-то последовательно, системно, чтобы это, работало, чтобы это работало. Но вторая основная задача генерального директора собственника. Это создать команду, uh -huh. да, ты набрался смелости. Я говорю, ребята, мечтайте, давайте, цельтесь, очень, цельтесь выше. То есть, я живу, допустим, по 15-летним циклам, мне нравится. Вообще, у меня есть 4 цели на всю жизнь, 8 целей на 15 лет, потом у меня каждый год 140-160 целей и задач. Об этом я, кстати, рассказываю. Я в Кишиневе это для себя отметил, это было фантастика. Кстати, пользуюсь моментом. 8 июня тут мне исполняется, даже трудно сказать, совершеннолетие. 2 по 30. И поэтому я решил свой день рождения, свой юбилей, так называемый, отметить в другую, друзей, в кругу друзей. И приглашаю всех на свой мастер-класс, который называется Цель жизни жизнь с целью, я расскажу о своей, о своей системе целеполагания, о том, как я вот построю свою систему, не книжную, а свою, и как я по ней живу, почему вот я вот… Мне э, легко запомнить, целеп... у меня у жены 9 да, числа дня рождения. Да, мы, близнецы. И также я расскажу про 60 своих установок жизненных, по которым я живу, поэтому искренне приглашаю… Владимир, Сколько да. верхних? 6 или 4? А, самых верхних? Самых верхних а, вообще-то немножко побольше, чем и 6, Есть какие-то публичные, которые можно и, обозначить? И четыре. Сколько, давайте про команду. Давай. Про команду. Вот нужно создать команду. Под словом «команда» я понимаю всех сотрудников. Не просто это я, там финансовый директор, моя секретарша, ну еще там может быть, коммерческий директор, а все остальные это как-то нет. Это все сотрудники, которые работают с тобой, это есть команда. Это есть команда. И вот здесь от... От команды зависит, потому что команда достигает твою цель, которую ты поставил. В принципе, если разобраться, вот я все в бизнесе и в жизни стараюсь упрощать, потому что очень много сложностей, неопределенностей. И все учат, и говорят, и это, и это, и это, и человек теряется, и так далее, и так далее. А я упрощаю все. Ну, я бывший инженер, и остался этим инженером, да. Поэтому, если разобраться, в сухом остатке. Что должен сделать генеральный директор-собственник? Вот жестко три самых простых, но самых-самых супер архиважных вещи. Первое это поставить, набрать смелости, поставить большую цель. На 5, на 7, на 10, на 15, а еще лучше на всю жизнь, чтобы эта цель была выше тебя и она тебя влекла и она тебя развивала, И чтобы ты был счастлив от того, что ты идешь к своей цели. Это первая задача. Вторая задача набрать команду. Набрать команду едомышленников, компетентных, да, позитивных, работоспособных, отчасти знающих, умеющих и так далее. И, так далее. и третья задача – организовать да, основную деятельность своей компании. Организовать, быть здесь за закоперщиком, быть вот здесь первым лицом. Вот три основных. Поэтому первую цель набрать смелости. Я говорю: ставьте цели, ставьте цели. Некоторые мне спрашивают, как можно в нашем таком неопределенном мире, мы не знаем, что будет завтра, иметь какую-то цель. Я говорю, друзья, это как большая медведица. Это как большая медведица. Ты в океане бизнеса идешь, будут штормы, будут штормы, будут затишья, будут затишья. Будет ветер попутный, будет, но, будет, но, будет, но будет ветер и против тебя, но будет идти. Темно, и светло, и утро, и вечер. Но ты идешь и видишь эту большую медведицу и ориентируешься на нее. Поэтому целься на большую медведицу, промахнешься, все равно попадешь в звезду. В звезду упадешь. Это лучше, чем не иметь. Да, это первое. А дальше команда должна дать те планы, и, в принципе, идти к этой цели угу. и вот здесь конечно очень много нюансов которые нужно знать уметь потому что да цели и мечты смотри 7,5 миллиардов половиной миллиарда живущих на нашей райской планете все имеют мечты но становятся богатыми успешными полтора и счастливыми кто-то говорит один процент полтора три максимальное количество читал пять процентов почему на втором месте знания вот имеешь хотелку, имеешь цель, имеешь мечту, да, мечту положил на план, это цель, да, а дальше знания. Поэтому люблю своего друга Конфуция, который 2,5 тысячи лет назад сказал, бесполезно знание без действия, опасно действие без знания. И мне просто иногда бывает обидно и жалко этих ребят, у нас очень замечательные люди, вот. им хочется больше. И поэтому наш человек, когда построил булочную, да, парижанин, он успокоится, а наш не успокоится. Не успокоится. Это да. хорошо. То есть по потенциалу, по энергии мы люди более энергичные, мы угу. более люди, что ли, такие вот предприимчивые. Я выступал в Париже, в Берлине, в Мюнхене, там, и в Пекине. И я вижу, что в Запад как-то немножко такой замякший. А нам хочется, это, это достойно. Внутреннее это правильно. Но знания, потому что многие, как я иногда говорю, копают саперной лопа лопаточкой траншею от забора до, за до заката в, в поту, в пыли работая по 10, по 12 часов, а за забором стоит эскаватор. А эскаватор нужно изучать инструкцию, нужно знать, какие педали нажимать. Но эскаватором ты траншею выкопаешь в десятки раз быстрее. Поэтому вот я в прошлом году 98 раз выступал, в этом году хочу больше старо. Я делюсь своим опытом и рассказываю, как я это сделал. То есть все говорят, что надо делать. Я тоже говорю иногда что, но я в большей степени рассказываю как. как? Вот здесь нужны знания, поэтому я востребован. Я делюсь открыто своими знаниями, рассказываю, даю методологию, как оцифровать компанию, как сделать мотивацию, как сделать, поставить личностный стиль, как избежать ошибок, вот как сплотить команду, как набирать команду и так далее, так далее, так далее. Как это очень, Отлично. Это, Тогда это очень важно про команду? В любом коллективе есть гласные и негласные правила. Если да. не управлять командой, то, скорее всего, команда будет жить по негласным правилам, а если управлять, то появляется понятие ценности или принципа, ради чего мы здесь все собрались. Ну да. Вот а, ты мне очень э, характерно невероятно эмоциональную историю рассказал за завтраком. Вот как родились твои принципы, если, может быть, кратко, почему тебе нужно было, чтобы у твоей команды были общие принципы? Ну, э, до принципа в этом мы сейчас дойдем. Вначале просто была хотелка. И я когда начинал в первом году бизнес, у меня была одна задача заработать деньги и прокормить семью. Uh -huh. Да. Потом захотела uh -huh. задача значит, стать миллионером. Через пять лет я стал миллионером. Потом захотелось да, стать мультимиллионером. И я тоже стал. И я этому сейчас и учу всех. Говорю, ребята, вот так вот это нужно делать. Если я это сделал, значит, вы, и вы можете. обладаете моими знаниями, внедряйте это, и вы получите, вы пойдете быстрее, быстрее, быстрее. Поэтому вначале была цель. Потом когда открыл э, Таганку, да, у нас была цель стать лидером рынка, до этого продать тысячу машин Аудио-8. И это мы сделали. Два слова, расскажи, как появилась да, цифра да. тысяча Потом это в книге, да, но это, это неосознанная такая вот цель, которая родилась вот на обучении. Она же она, на обучении, она являлась драйвером все Да, годы. на обучении в Германии, когда мы обанкротились мы стали банкротами в 1998 году. И появилась эта цель большая, продать тысячу машин Аудио-8, это в книге, вот, и в самом деле мы с командой это сделали. Да, а потом ты понимаешь, что цель – это хорошо. Но ты правильно говоришь, Роман, нужны правила, нужны ценности, которые есть, по которым ты развиваешься и ты собираешь свою команду. Да, сказать напрямую, что они уж сильно там работают и сильно действуют, нельзя, но они работают на подкорке, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И поэтому я задумался, что какие же ценности и какие правила нужно иметь в компании, чтобы… Чтобы быть еще более эффективным, потому что правила, которые устанавливает генеральный директор, это снова ответственность и решительность. То есть корпоративное правило, корпоративную культуру, свою конституцию, свои законы устанавливает генеральный директор. Он говорит так, белый верх, черный низ. Все, все ходят в белом верх, черный низ. Вот я записал, допустим, я свои правила, корпоративную культуру, азбуку и Библию я писал целый год. И поэтому на мастер-классе гендиректора и команда я дарю всем участникам на флешке свои эти правила. Они, на самом деле, интересны, я год их писал. Они, кстати, для большинства могут подойти. Да, подойти. Да И там написано, что все работники фронт-офиса и руководство ходят белый верх, черный низ. Но, Роман, за 15,5 лет. Я ни разу в джинсах на работу не пришел. Сам. Сам. Не в пятницу, никогда. Никогда. Ну, кроме там, субботы-воскресенья иногда заезжал. И э, ночные смен, когда, которых я, которые иногда mm. я проверял. И это значит... а, с понедель... а это пример. Потому что если ты прописал эти правила, на тебя все смотрят. Ты должен быть да, образцом и показывать пример, потому что тогда будут копировать тебя копировать идти за тобой. И здесь эти правила помогают тебе быть еще более эффективным. На первоначальной стадии они пока не работают. А если кто-то не согласен? Не согласен, всего доброго, до свидания. Создай свою компанию и живи по своим правилам. Даже если вот придерживаться принципов обними своих сотрудников. Вот. Да, значит, подход такой. Если ты, не, если ты звезда, если ты работаешь за двоих, за троих, то не выполняешь корпоративные правила, установленные компанией, что нужно сделать вначале первый шаг? Поговорить. Не хочет? Не хочет уволить. Даже лучшего. Да. Иначе он развратит, паршивого овца, перепортит все стадо. Даже лучшего. Но, как правило, лучшие они умные, они понимают. И здесь нужно применять жесткий менеджмент никаких сю-сю-сю. Поэтому да, да. Если он даже не выполняет правила, не выполняет планы, но выполняет твою культуру, твои э, законы, его обучать, обучать, вкладывать душу и работать с ним. Еще раз, очень, а важный вот первый... момент, очень важный момент, мне кажется. Смотри. Не бывает таких ситуаций, мы ее специально создадим полярная. Простой, простой специалист. Хочет, но не может. Не выполняет планы. Но всей душой верит в тебя, лоялен, выполняет правила, готов помогать. И сверхзвезда, который продает, там не знаю, десятки автомобилей, но наплевать, как относится к коллегам, друзьям, плевать хотел на правила. Этот будет, а этот уйдет. Ну, первое, я еще раз повторяю: во-первых, чтобы человек профессионально развивался, я тоже к этому принципу подошел. Человек должен расти как личность. Если топ, если специалист растет как личность, у него появляются интересы, да? какие-то заботы, какие-то мечты, какие-то цели, как у человека, как живущего на земле, тогда он работает как профессионал, растет как профессионал. Если у него он не растет как личность, он упирается в потолок, он перегорает, и апатия и кризисы и он уходит и теряет себя и теряет жизнь поэтому нужно развиваться как личность интересы чтобы были интересы роль генерального здесь какова да, роль генерального я изобрел такую хорошую формулу я придумал так называемые личные обеды я каждый год, каждый год где-то проводил 130-170 обедов со своими лучшими сотрудниками. Я лучших сотрудников настигаю, называю достигаторами и подвигантами. Есть такое Это слово. в книге, да, совершенно верно. Вот. Я с ним обедаю час-полтора, и мы здесь за обедом Столовый куда-то. Да нет, нет переговорное, приносит два обеда, мы садимся. У меня записная книжечка, вот таручечка. И я вот здесь вы, вы, вы, выработал такой ритуал, как мы обедаем. Вначале я хочу узнать о нем как о личности, как о человеке. Какое образование, где живет, сколько на работу тратится, женат, не женат, замужем, не замужем, есть ли дети, какие дети, где жена работает, где муж собирается ли учиться, квартира утещи, ипотека и так далее, и так далее. Что, что читает, где отдыхал, кто папа, кто мама. Вот такие личные, личная жизнь. Люди того, отвечают? Чтобы... Да, отвечают, отвечают. Вначале, вначале замыкались. Но я только провел 30-40-50 обедов, ага. вот потом это у меня стало, и представляете, каждый год, каждый год, вот 15 лет на тыганке, раз 150 обедов, второй, пятый, десятый, и я уже их знаю как своих детей. Я знаю, что он себе представляет, а потом переходим к профессиональному развитию. Поэтому да, я стараюсь, чтобы он рос как личность. Но если звезда звездит, звездит, и корпоративную культуру после даже разговора со мной нарушает, да еще делает это умышленно и публично, да и публично, жестко уволить. Но тот, который выполняет все, но не может, его нужно обучать. Обучать. Не бросать. Да, не бросать. Но есть же у нас другое правило. Допустим, когда у нас был до кризиса 2008 года, у нас было такое правило. Не выполнил, не выполнил свои личные планы два квартала подряд, увольнение. Два квартала подряд, невзирая на личности. А когда пришел этот жесткий кризис, мы это правило изменили. Не выполнил свои личные планы, свои личные КПА. А я всю компанию оцифровал, и на мастер-классах рассказываю, как оцифровать компанию, как каждого сотрудника, начиная от генерального директора и заканчивая парковщиком, начиная от и заканчивая предправлением посадить на цифру, на КПА. И это работает исключительно, да, если он не выполняет свои КПА и три месяца подряд, отцеп. Еще последний отцеп. вопрос. Хотя Про бывает, хотя людей. бывает очень, очень обидно. больно. Вот смотри, человек, вот взяли два полярных, все выполняет, корпоративную культуру выполняет. Так. Выполняет планы, да. но выполняет все поверхностно, а внутри считает совсем все по-другому. И выйдя за пределы улицы, говорит, да я просто вот шапку одеваю, вот играю в игру. Вот что с такими людьми делать? Ну, во-первых, откуда ты знаешь, что на улице что-то говорит? все-таки мы работаем в компании и для меня в принципе есть три момента основных угу. вот я все упрощаю и то что вот на мастер-классах я прямо по полочке рассказываю раз два три или там раз два три четыре пять шесть семь три момента первое самое важное от каждого сотрудника и от топа и от специалиста это первое это выполнение личных планов месяца Теперь. квартала года да. и угу. все у меня цифровано все через призму копай выполняешь все я его на руках да все молодец и так далее и так далее второе Второе, он должен выполнять корпоративную культуру. Угу. Это вот те правила, которые е писанные в виде приказов, распоряжений, корпоративной религии и так, далее, и так далее. Это второе. И третье, это со временем у меня появилось, он должен стараться развиваться. Угу. Развиваться. Вот поэтому я ну, горжусь тем, что вот я назвал, вырастил более 30 генеральных директоров, я ж первый же в нашей стране внедрил сбалансированную систему показателей. Когда еще книга Нортона и Каппана в 2003 году еще не вышла, а я это узнал эту систему у американца одного, я первой в стране эту панель управления. Она работает исключительно, финансовые и не финансовые показатели. Поэтому у меня есть мастер-класс, панель управления, 25 ключевых показателей генерального директора и панель управления для первой линейки. То есть я рассказываю, как оцифровать компанию. Этим я горжусь. Я горжусь тем, что я первой в стране внедрил книжный КПА. Это 2010 год, книжный КПА, и в самом деле, ты когда это я сделал у себя, я знаю уже сотни, если даже не тысячи компаний тоже это сделали по всей стране, и в самом деле это работает, потому что когда человек читает книгу, он проживает еще одну жизнь, у него развиваются, развиваются мозги, неважно какая книга, но потом человек начинает думать, какую книгу читать. Не зря же говорят, чтобы человеку для вдохновения по жизни, для вдохновения нужно пять книг, но чтобы Знать какие-то книги нужно прочесть минимум тысячу. Вот я тысячу книг о менеджменте прочел. а вообще я книга ман. Вот книга ман, я каждый день без книги жизнь не представляю. Я могу не покушать, но без книги я не представляю. Знание. Помнишь, я говорил, вначале цель, потом а потом знания. знания. Поэтому да, и эти знания должны обогащать и тебя, и твою команду. Потому что ты должен быть чуть-чуть более эффективен, чем твой друг-конкурент. Конкурент-друг. Поэтому я книги пишу про враги, держи, друзья, держи, да, держи, держи врагов да, ближе. Совершенно наверное, чуть-чуть эффективнее должно быть в каждом элементе. Откуда брать? Да, это книги, это мои мастер-классы и других тех, кто достигли в жизни успехов. Я всем говорю, друзья, учитесь только у тех, кто кто-то в чем-то достиг успехов. Неважно, неважно, если он лучший слесарь. Учитесь у, у него, него есть, да, не расскажи, спросите, как он стал тем лучшим слесарем. Если он лучший гинеколог, узнайте, как он стал лучшим гинекологом. Не верьте тем, которые начитались из каких-то книг, особенно западных, западных, и рассказывают о том, что супер-пупер делайте, внедряйте бирюзовые организации. Я с трудом представляю. Как бы я, работая на военном заводе в Тульской области, начальник локомотивного депо, 365 дней 24 часа в сутки внедрил в эвакуативное депо элементы бирюзовой организации? но ну, это абсурд. Хотя в своей таганке я некоторые элементы внедрял. Так вот, вернемся к управлению команды. В книге четыре главных принципа или ценности, которые вы в своей команде внедрили – это лидерство, ну, первое, это, это, первая ценность – это целостность. Целостность. То есть, компания, анализ, да. компания должна существовать. И мы должны приложить здесь все усилия. Первое, чтобы да, мы вошли в рынок, потом угу. стать в первой тройке. Это очень важно – стать в первой тройке. Да, а потом стать лидером номер один. Поэтому три задачи. Три задачи. Вначале в рынок войти. В рынок раз – это, как правило, 9-10 компаний или в городе, или в федеральном округе, или в стране. Потом стать в тройке, а потом стать номер один. – Супер. Так, Какая вторая? – есть... из а, Второе – лидерство. лидерство. – Лидерство. Это что значит? – Это значит, чем вы занимаетесь, то в этом элементе в основном вы должны быть лидерами. Угу. Почему нужно быть лидером номер один? А, потому что а, по исследованию, как правило, потребитель 50% да, покупок делает у лидера номер один, а 50% у всех остальных. И когда ты делаешь ты продаешь больше всех, аж такое лидерство? Это большие продажи. То есть бизнес, кто больше продает, все, он лидер. Все остальное ля-ля-ля-ля-ля. Поэтому продажи, продажи. Я этому тоже, ну вот у меня 12 мастер-классов, 10 я вот в Москве и по всей стране, и сейчас в Санкт-Петербург иду, 6 мастер-классов буду в Санкт-Петербурге проводить, вот 29-30-го в Санкт-Петербурге буду проводить мастер-класс «Как оцифровать компанию». Два дня рассказываю методологию и даю формулы, формулы ключевых показателей, как считать, в чем считать, кто отвечает, кто считает, какая эпизодичность, то есть методологию даю, то есть рожёвую остается взять и проглотить. Супер. Да? Третье – ответственность или мастерство? Да, второе, третье – ответственность. Угу. Это что? Ответственность а ответственность, ответственность быть перед собственниками, uh -huh. ответственность перед руководителями, ответственность перед рынком. Собственники ответственны перед, перед сотрудниками, топы ответственны перед сотрудниками и перед э, генеральным директором. То есть такая вот взаимная большая ответственность. То есть мы все ответственны за то, что мы делаем. И четвертое это мастерство. Неважно, где ты работаешь, ты должен эту работу делать на 5 с плюсом неважно, да, кладовщик ты, слесарь, продавец, э, коммерческий директор или генеральный директор должен делать это, чем ты занимаешься лучше всех. Мне очень понравилась история мастер. из книги, где один из твоих простых работников говорит, а я хочу продавать. Слушайте, вот можно, Роман, прошу вас, умоляю, не надо называть слово простых работников, нет простых работников, есть специалист, специалист мастер, мастер, вот, не, вот плохой это слово, ну какой простой, а есть какие-то другие, что ли? Непростые. Непростые, да. окей Рядовые сотрудники тоже плохое, Сод... компания состоит из сотрудников, раз, дальше сотрудники делятся на две категории, специалисты, я их называю mm -hmm. «синие воротнички», Которая обладает специальностью бухгалтер, продавец, водитель, стропольщик, угу. слесарь, и управленцы, руководители. Все. Да. А все мы сотрудники, а мне еще больше нравится слово коллеги. Я же носитель позитивного напряженного менеджмента. Мы в 21 веке коллеги, никаких вот. Да, и что? А, окей. А почему специально скажу простой сотрудник, простой работник? Потому что это рядовая позиция сотрудника, который был то ли мойщиком, то ли кем-то ну, еще. Какая рядовая? У меня мойщиком был. Игорь Кашинский, а потом мойщиком начинал, а потом стал лучшим продавцом ауди в России. Наверное, они все с потенциалом. Специально, а, да. А, да, они, они все с большой буквы. Только нужно это увидеть, это тяжело. Создать предпосылки, да, замотивировать его. Как хорошо, что ты отвечаешь на вопрос, чем я его задал. Итак, специально повторю третий раз рядовой сотрудник. То есть человек, который на самой простой позиции работы выполняет очень простую функцию. Самую простую функцию с точки зрения управленческого раз, два, раз. 2, ну, и он тебе говорит, хочу стать руководителем. Ты да. говоришь, иди получи высшее образование. Да. Прошло три года. Да. Он говорит, а я получил. Точно. Вот как сделать так, чтобы люди, работающие, выполняющие самую простую функцию, хотели достигать ну, высоты? Это, это снова несколько подходов. Ну, Допустим, у нас угу. был открытый резерв кадров. Это раз. Была система внутреннего обучения. Это два. Книжный КПА – 3. На каждом обеде я спрашиваю, а кем ты хочешь стать, кем ты хочешь стать? 99% не задумываются. Не хотят, но когда не я Но когда я у каждого спросил, и когда уже стал через 2-3 года снова с ними обедать, да, угу. каждый мне сказал, кем он хочет стать. Да, я сейчас слесарь третьего разряда, хочу стать слесарем первого разряда. Он не хочет быть руководителем, но он хочет стать слесарем первого разряда. И это годится. прекрасно, горизонтально. Он, я вот да. продавец, хочу лучшим продавцом быть таганки, годится. Да, он старший продавец что «я хочу быть ропом», тоже годится. Да, потому что в самом деле у него должна быть мечта, цель. И тогда это замечательно, что все, все растут, все растут, все растут. Создается среда, что один стал прорыв года, другой, третий, четвертый, Ты поощряешь, ты благодаришь, ты усиляешь надежду, вот. ты ставишь предпосылки, ты даришь книги, вот. ты награждаешь. Вот. Он резерв кадров себе ставит, а некоторые не ставят. Ну, ничего страшного. Но когда человек попадает в такую среду, он тоже начинает думать, как же он будет развиваться. И среда его тоже тоже формирует потому что э, исследования 4 4 процента людей имеют сильную силу волю, ну а Рахметов, сказал, что да, завтрашнего дня я утром в 6 часов буду пробегать 10 километров и всю жизнь бегать 10 километров. Вот такие только 4%. А остальные 96%. И они трудно меняются. Меняет людей окружение. Когда он попадает в какую-то среду, и окружение начинает по чуть-чуть на него давить, поддавливать или выдавливать. Поэтому задача генерального директора мы же лифтеры. Мы же лифтеры! Мы должны поднимать с первого этажа его на второй, потом на третий, на четвертый. А как поднимать? Через повышение самооценки сделал похвали нужно видеть маленькие победы маленькие победы мы же приходим на работу 90 процентов рутинных дел одно и то же одно и то же и мы видим только проблемы проблемы проблемы проблемы правильно и их реша это правильно да это правильно но про каждая проблема это точка роста но нужно наряду с этим замечать маленькие победы да при плане 7 сделал он 7 с половиной нужно похвалить пожать руку похоловать по плечу поплодировать и так далее и эти маленькие победы создают большие рыбы большие победы. Вот в чем вопрос. Поэтому у меня же есть тоже мастер-класс 125 форум. Это нематериальная мотивация. мотивации. На каждый ответ у тебя есть свой мастер-класс. Да. Сколько у тебя всего мастер-классов? Ну, я сказал 12. 12 мастер-классов. Мастер То есть что... они целиком закрывают весь вопрос. на да, совершенно да. верно. целиком закрывают. Они такие основные, ключевые, поэтому ближайшие вот будут вот в Санкт-Петербурге 30 это как цифровать компанию. Потом в Москве будет 7 8 7 -8, это будет наука побеждать и 31 ген-директора. Это в продолжении моей книги, вот, а далее в июле будет тоже два уникальных мастер-класса. 19 июля будет первый премьера. Как в России продавать больше, чем в Европе? Я расскажу о том, как я, как генеральный директор, выстроил отношения, как я подбирал коммерческих директоров, как я все выстроил с ним отношения, и как должен выстраивать отношения генерального директор с коммерческим директором, как его развивать и как вместе построить отдел продаж, который является спецназом. Потому что отдел продаж ⁇ отдел номер один в любой компании, и коммерческий директор ⁇ это руководитель номер один, а все остальные, включая генерального директора, мы как сервисная функция работаем на него, чтобы он... Выполнял, выполнял напряженные планы, чтобы ДДС был положительный, не разрывался и так далее, и так далее. Супер. Это впервые расскажу. А 20 июля для собственников, только для собственников такой закрытый мастер-класс. Как собственнику построить сверхрезультативный бизнес? Я же 25 лет тоже был собственником, и поэтому есть секреты, которые я расскажу только собственникам. Поэтому вот, ну и дальше там в сентябре у меня в августе снова мотивацию пить. Превратился в нас немножко последние несколько минут, превратились в календарь твоих событий. Да, да. Это неплохо, слава богу. Итак, вопрос самый главный: вот сейчас все понятно. Ты мультимиллионер. Ты 15 лет проработал директором, ты совладелец. Нет, 25 20 лет. лет, только 15 лет, да. лет в Таганке. 15 Таганки, Но ведь когда-то ты был обыкновенным простым человеком. Да. И кто-то вот или что-то… Я никогда не был простым. Нету простых. Все мы Я... рождаемся просто как Александр а, У, Хорошо, да. да, хорошо. И кто-то когда-то или что-то, точно так же, как ты сейчас, всем тем стал для тебя лифтером. Что это было или кто это был, который включил в тебе вот того Владимира Моженкова, которого мы видим сейчас? Роман, вот очень такой, очень сильный философский вопрос. И вот чем ближе мой мастер-класс на 8 июня, когда мне исполнится два патрица. Прекратим же даты называть, это уже невозможно. Я задумался о том, что же в самом деле послужило основными такими китами, основными такими камнями, что ли, которые способствовали тому, что уже можно какую-то часть жизни свою ценить. Я долго думал, получилось у меня вот, ну вот хотел на мастер-классе, сегодня тебе расскажу, четыре основных таких момента. Первый момент ⁇ это цели. Вот у меня всегда в жизни были цели. И первая цель у меня появилась в пять лет. Пять лет. Первая в пять лет, вторая в девять лет, потом в девятом классе и так далее, и так далее. Я вот всю жизнь живу по целям. По целям большим. Угу. Я к некоторым целям шел 10, 15, 25 лет. Это вот цель. И сейчас живу по целям. Это первое. Второе, это книги, это знания. Вот я книгоман, и если бы вот книг не было, я бы... Вот это книги. Поэтому вот о менеджменте около тысячи прочел, а кроме этого я еще и историю увлекаюсь. Классика это само собой. Потом еще есть космос, который меня увлечет. Интересная книга о космосе. Ну и уже 12 лет я изучаю мозг. Как? Потому что генеральный директор в первую очередь должен быть психологом. Uh -huh. Психологом. Да, это книги. Третье. Третье. Это хорошие люди, которые попадались на моем пути. Это Можешь кому-то сейчас сказать спасибо? Да. Это Николай Михайлович Марочкин, к сожалению, он ушел из жизни. И в память такого замечательного человека, он был учителем физкультуры. Я в своем родном городе провожу турнир по баскетболу в честь на кубок Николая Марочкина. Вот. И вот на каждом этапе у меня встречались хорошие люди, которые Показывали пример, чему-то меня учили. Я что-то брал и от них вот, впитывал, как промокашка, и это делал. Хорошие люди. Хорошие люди. Хорошие, мудрые, такие интересные люди. Ну и четвертое это спорт. Потому что спорт, неважно какой, неважно какой он дает тебе силу воли. Ты учишься преодолевать самого себя преодолевать самость. А это же в жизни всегда мы преодолеваем себя, правильно? Вот чуть-чуть хочется больше, но не всегда же ведь это хочется, да, а нужно вот через себя. Вот. И вот поэтому четыре таких момента, на мой взгляд, в большей степени вот меня сформировали. 4. Спасибо, тебе большое. В оставшиеся 30 секунд, уважаемые зрители, я хочу сказать очень важную вещь. Так как я думаю, что нашу программу смотрят люди, которым интересен менеджмент, который является либо собственником, либо генеральными директорами, на мой взгляд, ключевая вещь, которую я здесь услышал в нашем сегодня с тобой разговоре, понятно, что все очень важно, но ключевая вещь, что вы являетесь лифтерами для своих людей, коллег, друзей, с которыми вы работаете. И, и ты сам лифтер. И сам ты сам лифтер да. для самого себя. себя да. Если нет никого, кто поможет тебе, помоги себе сам и помогай всем, кто рядом с тобой. Большое тебе спасибо, было невероятно приятно и уважаемые коллеги, Пробежайте. это был бизнес-завтрак с Владимиром Моженковым, который, на мой взгляд, является прекрасным примером настоящего руководителя российского формата, и на его примере можно действительно воспитывать других людей. Спасибо, Спасибо Роман. Тебе большое. Буду оправдывать ваши такие достойные слова. Спасибо, Спасибо, Роман. До новых встреч, друзья. До встречи, друзья.